С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в виде обзоре профессиональный набор инструмента от фирмы Info. Набор на 108 предметов. Info это таваньский бренд. Пока что он не сильно известен в Украине, но хорошо известен в России, Белоруссии, также странах СНГ. Набор профессиональный. Начнем с трещоток. Две трещотки. Одна четвертая дюйма. Это у нас маленькая трещотка. И еще одна на одну вторую дюйма. Большая трещотка, как говорят. Трещотки на 72 зуба, мелкий шар. То есть они более удобны в работе, чем трещотки, на которых там, 24 или 36 зубьев, здесь 72. Длина трещотки по 1,2 дюйма составляет 260 мм. Хотел зазнать, что трещотка довольно увесистая. Как по сравнению с другими наборами, много раз делали видеообзоры. Здесь трещотка тяжелая довольно. 72 зуба. Есть фиксатор головки, она, пока не нажмете на кнопку, она держится хорошо на своем месте. Быстрый сброс, реверс, право-влево, приключение. Трещотка сама разборная, вы можете обслужить внутри трещоточный механизм или заменить его. Рукоятка, пластик обрезиненный. Надпись на трещотке. Логотип Info, CRV, v сталь, сделана в Тайване, написано, и номер по каталогу. То есть Такую трещотку в каталоге Info вы можете найти по этому номеру. Далее трещотка под 1,4 маленькая, также реверс, быстрый сброс есть. Длина трещотки 150 мм. И также надпись Info, сделана в Тайване, CRV, v сталь и номер по каталогу. Далее, отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь пластиковая, есть возможность присоединения трещотки, также можете подсоединять удлинитель, получаем такую конструкцию. Данную отверточную рукоятку можно применять или головки под четвертую подсоединять для труднодоступных мест, или биты. То есть получаем отвертку таким образом. Также здесь надпись на металле. Сделано в Тайване. Инфо, CRV и номер по каталогу есть. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые выставки, чтобы свеча при откручивании не выпадала у вас. Ну и все то же самое. Номер по каталогу, инфо. И размер головки. Материал заготовления инструмента в наборе хромваналиевая сталь. Головки. Профиль шестигранный. Есть наборы еще с 12-гранным профилем. Мы в следующих обзорах покажем. То, что такое, только профиль будет не шестигранный обычный, а 12-гранный. Головки здесь шестигранные, короткие, торкс и длинные. Начнем с головок торкс. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас тут E е и вернее Е4 e головка. Профиль. И самая большая, токсовская у нас Е24. E Хотя отметить, что инструмент даже в нижней крышке. Вот маленькие головки очень плотно защелкиваются. Туда трудно их вытянуть. Но это плюс, потому что они будут вас в наборе это все время движения там рассыпаться даже в нижней крышке вот хорошо защелкивается дальше дальше головки у нас короткие 1 4 дюйма 13 штук самая маленькая у нас на 4 миллиметра и самая большая на 14 Это если брать маленькую трещотку 1 4 дюйма. и по 1 2 дюйма у нас общий крест головок 17 штук так, самая маленькая у нас здесь идет на 10, шестигранная. Видите, много информации здесь пишут. Инфо, большой логотип, сделано в Тайване. Номер по каталогу, CRV, хромбаналевая сталь и 10 мм. Очень хорошо отполированы. Нет, конечно, вот вот требистой поверхности, головка полностью гладкая, но хорошо отполирована и нанесено защитное покрытие. И самая большая у нас здесь головка на 32 мм. Вес головки 32 мм. Она увесистая, 228 грамм. Все головки торсовские, все они пронумерованы по ячейкам, в которых они лежат. То есть головка 32 мм, 32, довольно-таки большими цифрами написано. Набор бит под 1,2 дюйма. У нас 17 штук бит. Это торсы, шестигранники, шлицевые и крестовые. Применяются они с переходником. Адаптер для бит есть. Вставляете нужную биту. видите, Хорошо защелкивается. Не выпадает и можете подсоединять сюда, допустим, трещотку. Виды также пронумерованы ну, по размерам, как ячейкам, в которых они лежат. Набор г-образных ключей шестигранных. И верхняя, верхняя крышка. В верхней крышке у нас два кардана. Шарнирный кардан, под одну вторую, под одну четвертую дюйму, маленький большой. Карданы скреплены металлическими вставками. Но тут качественно, конечно, все сделано. Потому что есть карданы на винтах есть на заклепках хорошо защелкивается вот это плюс плюс когда кейс качественный хорошо защелкивается эксперимент. удлинители под 1 вторую дюйма у нас два удлинителя 125 мм длинные и, и 250 и 125 мм С помощью адаптера, есть адаптер в вот такой вот в наборе, вы получаете Т-образный вороток. Удлинитель служит и удлинителем, и Т-образным воротком. Также этот адаптер можно использовать для перехода с 3 8 восьмых на 1 2 Трещотки на 3-8 в наборе нет, но это дополнительно у кого есть на отдельно. Можете использовать головки из набора. Два удлинителя от 1-4, 50 и 100 мм. т образный вороток под одну четвертую длина 11 сантиметров очень мне нравится кейс здесь очень хорошо сделан что инструмент не упадает из очень большой плюс набор бит набор бит под 1 четвертую общее количество 18 штук биты уже идут переходником, прессованный переходник или биты с адаптером применяются они, я уже показывал, отвертка делаем или отвертку или с трещоткой там в зависимости уже от работ биты также здесь промированы по размерам ячейкам в которых они находятся далее, головки длинные общее количество 13 штук у нас здесь самая большая 22 миллиметра и самая маленькая у нас 6 мм головка. По комплектации все кейс состоит из двух частей. Кейс светло-синего цвета или голубого, можно так сказать. Состоит из двух частей. Скрепленным пластиковыми зависами, но внутри завис есть металлические штыри. Это уже плюс, что дольше он прослужит и. Инструмент хорошо держится и не упадает. Единственное, защелкивайте до конца его. Теперь покажем сам кейс и габариты самого набора. Вес набора 6,6 кг. Здесь вы видите информацию Info Professional Tools. 108 предметов. И номер данного набора 61.082. Также на пластике есть. Сделано в Тайване. И большой логотип Professional Tools Info на крышке на верхней есть. Защелки в данном наборе идут пластиковые. Ну, они настолько плавно защелкиваются. Я думаю, если целенаправленно не брать, не выламывать, то они ну, поломать их сложно. На жизнь не металлические. Есть также отверстие для того, чтобы можно было сюда вставить замок. Потому что никто не брал. Габариты кейса ширина 39 сантиметров, длина 30 см, с рукояткой, высота 7,5 сантиметров. Я вам покручу, покажу кейс. Очень качественный кейс. И сзади. Ну, еще мы будем показывать, как внутри инструмент держится, не высыпается. прибежит ну, но держится он там внутри хорошо, то есть не рассыпается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор рекомендуем покупки данный набор кому нужна золотая середина цена и качество спасибо что смотрели нас до свидания